Санкции со стороны Запада, что волнует граждан России. Астероид размером с футбольное поле летит к земле. Стоит ли опасаться и ждать конца света? Мы с вами рассуждаем так, 1,3 километр камень какой. Ну, в принципе, больше, чем площадь Казанского университета здесь, может быть, даже получится. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Карина Саяхова. Казанский федеральный университет открывает горячую линию для студентов, обучающихся за рубежом. В случае возникновения каких-либо вопросов можно позвонить по телефону 843-206-5289. Политическое и экономическое положение вещей в стране с недавних пор очень неоднозначно. В связи с проведением спецопераций на Донбассе были введены определенные санкции со стороны Запада. И пока российские компании столкнулись с нехваткой покупателей на нефтяном рынке, а страны ЕС и вовсе обсуждают введение эмбарго, рядовые граждане задумываются над внезапным прекращением онлайн-продаж продукции Apple и, возможно, блокировкой устройств на территории Российской Федерации.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 если будут отключения, то способом как-то еще им попользоваться будет просто отключение э, интернета на телефоне. Я консультировался с рядом моих коллег, э, на данный момент пока что видимых проблем по технической части нет, на мой взгляд, при угрозах экономическому благосостоянию граждан,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 В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета состоялась конференция «Старт карьеры». Мероприятие прошло в формате паблик-толк. Все желающие студенты могли задать интересующие их вопросы на тему профессионального становления. Как сообщают СМИ, небесное тело огромных размеров уже в этом месяце пролетит совсем рядом с Землей. Стоит ли человечеству опасаться за свои жизни и ожидать конца света?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 В минувшие выходные в IT-лицея Казанского университета состоялась военно-патриотическая игра «Зарница», приуроченная ко дню защитника Отечества. Оказать первую помощь раненому, на скорость собрать и разобрать автомат, установить палатку – все это ожидало ребят в рамках мероприятия. Бэтмен покинул российские кинотеатры за день до премьеры. Займут ли его место отечественные фильмы – смотрите в сюжете. Ряд американских кинокомпаний отказались поставлять новинки кино в Россию. Приостановленная работа над тремя российскими проектами для Netflix. Есть ли у отечественного кинематографа шанс справиться с импортозамещением? Большинство наших сериалов и фильмов снималось на украинских площадках. Снималось с привлечением тех же украинских. Что они лучше и что по всей России не было э, адекватных помещений, павильонов, сценаристов, операторов. И так далее. Были, но там было проще деньги уводить. До этой ситуации вам прорваться в тот кинематограф коррумпированный, который сегодня во многом у нас есть, почти был невозможен. Сейчас, когда там растерянность, потерянность и поиск каких-то новых путей, новых людей, вот у вас есть шанс оказаться в числе этих людей, носителей тех самых новых идей и решений. Отмена «Бэтмена» за сутки до премьеры привела к потере около 20 миллионов рублей, выращенных с предпродажи билетов. Непонятно, кто оказался заложником ситуации – россияне или Голливуд? Будет ли пиратка? Будет, но она не умирала. Она всегда была, да? Будет. И это, кстати, будет одним из факторов, который вернет рано или поздно компании, даже которые искренне по политическим соображениям пытаются уйти сегодня с этого рынка, на этот рынок опять. И мы еще, пренебрегая авторским правом, да, вообще дадим колоссальный пример всему другому миру, который ждет и видит, когда нынешнее авторское право в нынешнем виде падет. На фоне всеобщих волнений людям нужен хлеб и зрелище. Может ли поход в кинотеатр сравниться с просмотром фильмов дома? Но когда я беру смартфон и вот так его ставлю передо мной уже гигантский экран а почему это не как в кино вот так его поставьте как будто вы в кино вы находитесь а как и да еще если наушники да если еще вот так поставите ну это же кинотеатр полный кинотеатр вот если вы свой смартфон вот так уберете это не кинотеатр а вот так ну это же все до разрешения ситуации с Украиной кинотеатры планируют работать с тем, что есть. В 2022 году ожидается премьера российских комедий, военных драм и экранизация романа Булгакова. Кристина Колсанова, Ариадна Кугушева, Фарид Захитаглы. Универ -ньюс. На этом все. В студии была Карина Саяхова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!